Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня в ролике будет разбор моих сделок, будет настоящий трейдинг, покажу, сколько удалось работать и максимально подробно разберу каждую свою сделку, все, как я делал раньше. Не записывал в последнее время свою торговлю, потому что как-то не было просто желания записывать одни и те же видеоролики, поэтому я немного сделал такого разнообразия, а сейчас вроде как готов снова вам рассказывать про торговлю. Сразу вам скажу то, что все мои сделки автоматом публикуются в телеграм канале Если вы не понимаете, это не сигналы, это не призыв повторять мои действия Это грубо говоря скринер Если вам ситуация нравится Вы ее также можете отрабатывать Только может там вообще в другую сторону Первую свою сделку вчера я открывал по инструменту лид Как вы видите у нас здесь есть скопление уровней Я сразу выставил отложенную заявку на покупку И сразу выставил лимит Я сделал это для того, что если пойдет какой-то импульс Чтобы у меня уже автоматом закрылась моя позиция Как только я вижу то, что повышается активность в стаканах Я сразу добавляю объем в отложку И собственно, когда у нас идет импульс Я просто сразу загоняю стоп-лосс в безубыток Если импульса не идет Просто нужно выходить по рынку В последнее время я уже не торгую От плотностей, да, вроде как Стараюсь иногда торговать, но мне уже Немного это поднадоело. Про бои. Мне нравится сейчас торговать, там в плане то, что Это какая-то новая такая техника Что-то новое, поэтому мне это Торговать нравится. Идет сразу Хороший импульс, сразу загоняю Стоп лосс без убыток, если импульса не идет Сразу со сделки выходим Потому что не нужно пересиживать Не нужно там тянуть какие-то большие стопы В данном случае на импульс если у меня закрылась какая-то часть позиции, но и остатки этой сделки уже были закрыты по стоп-лоссу. Итого сделка принесла плюс 54 доллара чистыми, это все видно у меня на экране и отработана она, я бы сказал, лучшим образом. Лучше ее даже не отработаешь, потому что дальше у нас график вроде как начал вкатывать и никакого толкового движения дальше не было. Нормальный пробой он и должен идти без запилов, то есть первый импульс у нас идет на стопах, дальше у нас добавляются участники уже в пробой, начинают покупать и собственно у нас идет хороший импульс. Здесь такого не было. Да, возможно, это были какие-то стопы. Да, возможно, кто-то еще добавлялся в пробой. Но, во всяком случае, такого пробоя, которого я там ожидал, его не было. Следующая сделка была открыта снова же по этому инструменту. Снова я пытался заходить в пробой этого уровня. Есть у нас локальный максимум. Есть у нас вот этот вот хаёчек, который также образовался. И, собственно, в пробой вот этих вот двух максимумов я планирую заходить. Если здесь у нас пробой, как вы видите, толком не пошел. То есть, я отработал максимально грамотно, то возможно здесь у нас уже пойдет пробой и какое-то хорошее движение э, на повышение. В данной ситуации логика точно такая. Сразу выставляю отложенные заявки. Почему ставлю отложки? Потому что руками не получается у меня нормально зайти. Я как-то пробовал. Иногда захожу в самый хай. Иногда как-то поздно открываюсь. Короче, для меня самый оптимальный вариант это торговать отложками. Пробовал через сискальп стакан. Э, немного там размазывает. В тайгере ничего не размазывает. Все окей. Да. Mm -hmm. Здесь, собственно, по ситуации тоже вам рассказывать нечего. Есть у нас вот такой вот более активный подход к уровню. Сразу я выставил заявки, как вы видите, на хайочке, прошлом, который у нас был. То есть это в кластерах также видно, то есть четко на Хае я начал набирать эту позицию. Также выставил заявки, по которым буду фиксировать данную позицию. Тут уже больше рассказывать нечего. Открывается позиция. Все как обычно. Стоп лосс без убыток. Часть позиции у меня закрывается по моим заявкам. но ну и остатки этой сделки уже были закрыты в без убыток, удалось заработать плюс 20-30 долларов примерно, но опять же отработал я лучшим образом, лучше тут не отработаешь, цена дальше начала вкатывать, не пересиживать, держать такие вот большие стоп лосы, поэтому я считаю что отработано довольно-таки неплохо. В последнее время пробои идут такие интересные, иногда пробои идут там вообще на 5-40%, процентов. иногда пробои идут вот такие вот запинные В последнее время мне даже нравится торговать пробои, если раньше мне надо было снимать видосы, делать контент, то сейчас я просто торгую в кайф. Вот захотелось мне по поторговать, открыл терминал, сделал пару таких вот сделочек красивых, все, закрыл, ты кайфанул, сделал параллельный видос. Это раньше, знаете, так, когда там YouTube нормально платил, я там каждый день делал видосы, там надо было цель добиться 100 тысяч подписчиков. А сейчас я просто делаю в кайф. Вот захотел сделать для вас разбор сделок, делаю. Захотел сделать там по лаунчпадам, делаю. Сейчас я уже себя никак не ограничиваю, но это, собственно, жизнь, это та самая свобода, к которой я и стремился длительно Время. Последняя сделка на сегодня, которую мы разберем, была открыта по инструменту Wave. Все точно так же, ребята. Вот вообще аналогично. Только здесь у нас есть локальные минимумы. Есть два таких вот лоя. И в пробой вот этих вот лоев я старался заходить. Эти лои у нас четко совпадают. Это уровень примерно на отметке 6 долларов 10 центов. Можно было заходить. И логика входа. Точно такая же, только у нас начинается активность. Я думаю, вы четко видите, какой у нас активный стакан фьючерсов, стакан спота. То, что у нас идет вот такая вот борьба между покупателями и продавцами. Логика входа точно такая же, поставил заявку, жду. Если импульса не идет, просто закрываюсь руками, в какой минус уже получается. Если есть такой вот импульс, как в данной ситуации, я стараюсь уже сразу закинуть стоплос без убыток и как-то более-менее закрыть позицию. Но в данной ситуации была небольшая такая моя ошибка. Если в прошлых моментах, которые мы с вами разобрали Я выставил там сразу заявочки да, То по этим заявкам на импульсе Я уже закрывал часть позиций В данном случае я забыл вообще эти выставить заявки И как вы видите уже был импульс И я пропустил вот то самое хорошее время Чтобы зафиксироваться Но я тут думал уже так больше потянуть эту сделку Потому что по Waves вообще я бы ожидал там В ближайшем будущем 5,5 долларов А же тут можно даже 5 Вполне вероятно да, то вполне я и хотел тянуть Этот пробой хотя бы там До 5.8, насколько я помню я даже сетку вот ту самую раскинул э, До 5.9, до вот этого Вот хая, который у нас был И вполне можно было это все вытянуть Да, у нас было там еще какое-то Движение вниз, да, еще зафиксировалась Одна часть позиции, но я лично Ожидал от этой сделки намного больше Там примерно 2-3% вытянуть Получить неплохой профит Малая часть от этой сделки у меня закрылась По лимитным заявкам и осталось к сожалению, были у меня закрыты без убыток. Без убыток они были закрыли, но все равно Waves потом нырнул. Он просто отретестил вот этот вот самый уровень. Но опять же, здесь мне стоять и пересиживать вот такой вот стоп-плосс было непозволительно. Удалось заработать всего лишь 21 доллар. Но, ребят, за один день удалось заработать 100 долларов. Я на работе, блин, раньше... Одну треть месяца работал, чтобы заработать вот эту вот сумму А сейчас я просто за один день вот захотелось поторговать Поторговал, 100 долларов заработал Да, приятно Да, не всегда, конечно, такие результаты Но когда ты не особо сильно рискуешь Плюс ты заходишь в такие вот вроде как ситуация хорошая, Где у тебя стоп лос сразу ставится в безубыток Ну, разве ли не красота? Вот такая вот, ребят, у меня вчера получилась торговля Если смотреть по Waze, вы сами можете посмотреть Как эта ситуация у нас дальше развивалась Собственно, здесь я заходил в вправо взял вот такое вот маленькое движение здесь на ретесте меня выбило по стоп-лоссу без убыток ну и дальше вся моя беседка закрылась по тем тейкам которые я бы и хотел к сожалению такая ситуация произошла что поделать что произошло то произошло во всяком случае каждая сделка это опыт из каждой сделки можно полезное что-то для себя взять В следующем видеоролике я вам покажу вот эти вот сделки также покажу как я их отрывал поэтому подписывайтесь на канал ставьте 2000 лайков как только мы набираем эту цифру я сразу выпускаю для вас новый видеоролик с разбором уже этих сделок они будут не менее интересные, поэтому ребят все зависит только от вас всем большое спасибо за просмотр не забывайте подписываться на мой телеграм-канал там много полезной информации для себя вы можете найти также не забывайте писать что-либо в комментариях чтобы этот ролик увидела как можно больше людей почему ребят нужно ставить много лайков да потому что это вот самая настоящая торговля где видна активность участников где можно в любой момент что-то порешать это вам не бинарные опционы где есть там две кнопки и сидишь как обезьяна вверх вниз поэтому пускай люди смотрят нормальную торговлю учатся обучаются и также зарабатывают всем большое спасибо за просмотр еще раз всем удачи всем профита всем счастья мира добра и пока